Неделя начинается с лунного затмения 16 мая в 7 часов 11 минут по киевскому времени в 26 градусе Скорпиона, которое закроет весенний коридор затмений. В этот день у многих может быть плохое настроение. Присутствует ощущение, что все, что радовало и давало энергию, уходит. Но важно понять, что такое состояние краткосрочно и не стоит накручивать себя еще больше. Мистическое затмение в Скорпионе 16 мая 2022 года изменит жизнь многих людей. Но для того, чтобы получить положительные трансформации в жизни, важно избавиться от старого и бесперспективного, открыть свое сердце будущему. Во вторник, 17 мая усиливается важность внутренних процессов. Открывается доступ к собственным глубинным ресурсам. Наступает сосредоточенность на способности обеспечить себе работоспособный энергетический потенциал благодаря своим скрытым ресурсам. 18 мая соединение Марса и Нептуна в рыбах. День вдохновения и творчества. Также подходит для восстановления и регенерации. Действия обусловлены эмоциями поэтому малоэффективны в тех сферах, где требуется скорость и точность. Благоприятный день для секретных организаций, службы внешней разведки. Значительных результатов достигнут все, кто действует скрыто, кто занимается тайной деятельностью, исследованиями и расследованиями. 19 и 20 мая обстоятельства складываются наилучшим образом для масштабирования расширения юридических дел решения затянувшихся вопросов с зарубежными партнерами с 21 мая солнце в близнецах переходит в этот знак в 423 по киевскому времени соединяется с ретро-меркурием управителем этого знака 21 и 22 мая Поступает много информации из разных источников. Возможны громкие заявления от глав государств, объяснение того или иного события, которое до этого скрывалось. Активность будет в основном направлена на прояснение важных моментов, что позволит в результате объяснить и понять прошлые события. Далее... Краткие характеристики по дням недели. Как я уже сказала, в понедельник, 16 мая, полнолуния, оно же лунное затмение в Скорпионе. Есть видео об этой теме, посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Это мистическое лунное затмение очень важно для духовного развития души. Оно закрывает коридор затмений, однако его влияние будет продолжаться еще минимум 6 месяцев до осеннего коридора затмений. С 12 часов 28 минут до 14.50 период Луны без курса, после чего Луна переходит в знак Стрельца и строит гармоничный аспект с Юпитером. К вечеру ситуация нормализуется, даже если утром или днем было очень сложно. 17 мая во вторник убывающая Луна в Стрельце в гармоничном аспекте с Венерой. Любовь, творчество и праздник торжествуют. Время рассвета женских энергий, равновесие духа и тела. Гармоничный и благоприятный день дает возможность максимально использовать внутреннюю энергию. Благоприятен для любви, супружеских отношений, парных контактов, и веселья. Энергетика дня настолько радостная и легкая, что не способствует никаким важным делам. 18 мая в среду убывающая луна в Стрельце до 15 часов 1 минуты, после чего переходит в знак Козерог. Воинственный Марс и загадочный Нептун соединяются в рыбах. В начале своего повествования я говорила об этом аспекте. Сейчас еще дополню. В этот день на поверхность всплывают те человеческие качества, которые обычно скрываются. То есть это пороки, страхи, неизменные инстинкты и так далее. Большую активность проявляют мошенники, аферисты, шарлатаны, воры. Также плодотворный день для спецслужб. Люди сами, не понимая почему поддаются на уловки нечестных людей но главная угроза этого дня это алкоголь и всякого рода средства, меняющие сознание а также последствия от их применения как для человека, так и для общества после 15 часов риски снижаются луна переходит в знак козерог структурирует мысли большинство людей проявляют сдержанность Готовы к самоограничениям, отказу от излишеств до 15 часов это сделать было достаточно сложно, так как Луна в Стрельце увеличивает потребности. У многих, что называется, душа на распашку в это время: 6 часов 59 минут утра до 15 часов 1 минуты период Луны без курса. Вечером подходящее время для того, чтобы пересмотреть свой рацион, сесть на диету, чтобы сбросить лишние килограммы, которые многие в тревоге набрали. Предыдущие два месяца были очень сложными для психики. И люди в такие периоды склонны заедать. 19 мая в четверг убывающая луна в Козероге в гармоничном аспекте с Ураном, солнце в Тригоне с ретроплутоном. Энергетически мощный и благоприятный день. Благодаря терпению и трудолюбию можно добиться покровительства начальства или ожидать поддержки спонсора. Хорошее время для финансовых дел, поиска, помощи, решения вопросов, связанных с общими ресурсами и деньгами других людей. Формируется секстиль Юпитера и ретро-Меркурия. Точный аспект 20 мая. В эти два дня 19 и 20 мая прекрасно работает логика хорошо удается планирование и важная работа удачное время для выполнения работ требующих точности строгих математических расчетов и четкого выполнения инструкций эмоции отходят на второй план что позволяет анализировать события и находить ответы на многие вопросы 20 мая в пятницу убывающая луна в козероге до 15 часов 52 минут после чего переходит знак водолей луна в соединении с ретро плутоном и гармонии с солнцем марсом и нептуном секстиль юпитера с ретро меркурием благоприятные тенденции предыдущего дня продолжаются хотя и есть напряжение луны и венеры горячая энергия Поэтому возможны конфликты с партнерами, которые неожиданно вспыхивают и также быстро заканчиваются. Чтобы с максимальной пользой провести этот день, учитывайте период Луны без курса с 14.49 до 15.52. То есть это неэффективное время. В целом пятница день откровений, открытий духовного преображения, преодоления сомнений. Будьте открыты тому, что приходит сегодня. Желательно быть в обществе единомышленников. Их мнение поможет нам многое открыть глаза. День освобождения от долгов и тяжелых состояний. На внешнем уровне в связи с военной российской агрессией в Украине уже всем становится понятно что силы добра одержат победу над силами зла и это произойдет уже очень скоро с 21 мая солнце в близнецах переходит в этот знак в 4 часа 23 минуты по киевскому времени соединяется с ретро-меркурием убывающая луна в водолее в напряжении с ураном и эту энергию можно эффективно использовать в активных действиях в общественной работе Увеличивается способность принимать интуитивные, парадоксальные решения. Но проявляйте максимальную осторожность при работе с техникой и электричеством. Люди, привыкшие вести спокойный и неспешный образ жизни, могут почувствовать себя не очень хорошо. Возможен сбой жизненного ритма, так как энергии прибавляется, но нет цели, куда ее направить день очень непредсказуемый возникает острое желание быстрых перемен но сейчас не стоит ускорять процессы продолжается период ретроградного меркурия в дни транзитной луны по водолею пробуждается интерес ко всему новому в голову приходят неожиданные идеи в целом интересное время главное быть осторожными потому что есть реальные угрозы от поломки Техники, электричество или вообще в самый неподходящий момент вдруг выходит из строя телефон или компьютер и так далее. То есть стоит проверить накануне работоспособность вашей аппаратуры и мобильных каких-то приложений, интернета и так далее. 22 мая в воскресенье убывающая луна в Водолее соединяется с Сатурном в гармоничном аспекте с Венерой. Почти весь день период Луны без курса, с 10 часов 19 минут до 18 часов 49 минут, после чего приходит знак Рыбы. Марс в секстеле с ретро-плутоном. Формируется гармоничный аспект Солнца-Юпитер. День справедливости, объединение людей и движение вперед. Активный и творческий день, в который люди делают выводы, Хорошее время для обучения, экзаменов, испытаний на профессионализм подходит для групповой работы. Потенциал этого дня и следующего, 23 мая, несет долгосрочные благоприятные энергии. Сегодня можно сделать многое и сразу, получить интересные предложения. В работе возможна помощь единомышленников. И спокойный вечер позволяет гармоничному общению с родными и близкими. Также идеально подходит для романтики, дружеского общения. Напоминаю, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога. При индивидуальном разборе вашего гороскопа, мы поговорим о влиянии транзитов планет, конкретно на вас, какие сферы затрагивают и как это использовать, чтобы улучшить качество жизни. На моем YouTube-канале есть видео о весеннем коридоре затмений и о периоде ретроградного Меркурия. Посмотрите, пожалуйста. Найдете для себя ценные подсказки. Но, ну, конечно же, есть темы, которые требуют тщательного исследования. У каждого они свои. Кто-то сейчас в состоянии сложного выбора, принимать решение уезжать из Украины или остаться, приехать ли в другой город в пределах страны, тема профориентации как школьников, так и взрослых, астрологический прогноз, натальная карта, гороскоп взаимоотношений и многое другое, кому нужно, обращайтесь.